«Промоакция» — новое дополнение для объявлений на поиске, которое содержит краткое описание акции и выделяется специальной меткой. Это заметно повышает привлекательность всего объявления. В ходе экспериментов сетяр объявлений с акциями был выше на 30%, чем без них, что способствовало росту конверсий в целом и снижению стоимости целевого действия — CPA. Дополнение с «Промоакцией» добавляется к объявлению, если оно показывается на первом месте, как на десктопах, так и на мобильных устройствах. Такой вариант отображения показал наибольшую эффективность для рекламодателей и вызвал лучший отклик у пользователей. Планируются и дальнейшие эксперименты с форматом, в том числе и в рекламной сети. Поэтому добавляйте акции, даже если вы не выигрываете аукцион за первую позицию в поиске. Клик по промо-акции может вести пользователя на страницу сайта или раздел «Приложения», которые отличаются от страницы в объявлении. В настройках на уровне компании в блоке «Промоакция» добавьте информацию о следующих типах акций. Скидка. Например, скидка 50% на покупку второго товара. Выгода. Например, выгода 10% при покупке онлайн. Кэшбэк. Например, кэшбэк 15% на рейсы по России. Подарок. Например, доставка при покупке от 200 рублей в подарок. Бесплатно. Например, при покупке двух товаров третий бесплатно. Рассрочка. 0%, например, 0% на 12 месяцев. Чтобы заранее подготовить компанию к акции, например, к 8 марта или 23 февраля, заполните поле даты проведения акции. В описании промоакции укажите текст, который свяжет акцию с другими блоками объявлений. Также в нем можно указать уникальный промокод конкретной акции. Итоговый текст промоакции появится в соответствующем окне. Максимальная длина – 60 символов. Тип акции с описанием могут занимать до 45 символов и 15 символов отводятся на дату. Чтобы повысить отдачу от объявления, добавьте уникальную ссылку на страницу рекламируемого сайта или раздел в приложении, например, с перечнем акционных товаров или с условиями акции. Вы можете настроить промоакции сразу для нескольких компаний. Для этого выберите нужные компании, действия, промоакция. Отследить эффективность нового блока можно в мастере отчетов, вместо клика, промо-акция. Для оценки эффективности проведите АБ-тест кампании с промоакцией и без. Так вы оцените реальное влияние дополнения на эффективность объявления. Также можно добавить UTM-метки в ссылку на акцию и отслеживать статистику и эффективность кампаний, например, в метрике. Или указать в тексте акции уникальный промокод для рекламы на поиске, чтобы оценить прямое влияние блока, даже если клик был по другим элементам объявления. Ставьте лайки!